Вот только для меня, но вы тоже были плохими парнями. В тот день, когда стена пала, гиганты захватили мой город. Маму съели у меня на глазах. Я так и не могу понять. Скажи, Райнер, почему мою маму в тот день сожрал гигант? Потому что потому.